У меня уже уши, как у эльфа, скоро будут из-за этой маски. За это у тебя могут даже отнять байк. Самое простое такси, ребят, Lexus. Yeah. Все, yeah. с Богом. Всем привет, друзья! Прямое включение из Дубая. Для того, чтобы просто сюда добраться, вам необходимо сдать ПЦР-тест, иметь страховку, скачать приложение, подтвердить свою личность, прилететь сюда, сдать еще один тест, ждать подтверждения. И только тогда вы сможете отдыхать здесь нормально. Ну как нормально? То есть вот сейчас у меня здесь с собой маска, которую я абсолютно везде должен носить. Прилетели мы сюда, конечно же, для старта Ironman. Дубай, 73. Ну и чуть-чуть, несколько дней у нас оставалось буквально на то, чтобы посвятить их традиционному пляжному отдыху. Как только мы сюда прилетели, я сразу же начал тренироваться. Проплыл пару километров, пробежал десяточку для разминки и дальше поехал кататься на велосипеде на заключительную велотренировку перед регистрацией спортсменов. Нужно сказать, что здесь, в Дубае, запрещено движение по дорогам общего пользования на велосипедах. За это у тебя могут даже отнять байк. Тебе приходится брать такси. Вот э, мой водитель Мухаммад, мы с ним познакомились. Мухаммад, say hello. Hi, Он меня всегда забирает от отеля, и мы едем на специально построенные велодорожки. Они построены на многие-многие километры. Вот так вот грузим велосипед, соединяя переднее колесо. И дальше открываются невероятного качества дорога, которая напоминает нашу просто двустороннюю обычную дорогу. <музыка> вот такие вот дорожки, ребят, построены в Дубае. Для велосипедиста да! 45 едем. Так, Игорь отрабатывает транзитки. Побежали. Только что тем же самым занимался я и. Неплохо получалось. Это довольно-таки легко. Главное – включать голову. Пару дней тренировок, регистрация и дальше, ребята, старт. Правила в Дубае довольно строгие. Везде тебя абсолютно попросят надеть маску. Если ты снимешь вот так вот с носа, то даже тебе укажут на то, что все-таки она должна быть на носу. И... Везде, даже, даже на улице тебя заставляют ну, полицейские ее одевать. А тем временем мы заказали такси. Самое простое такси, ребят, Lexus. приезжает и мы едем на место старта. Let's go. Lexus хочет обратить внимание на то, что здесь куча-куча туалетов, много и только один самый последний женский. <laughs> мы в арабской стране, ребят. нарушитель пакет, вот такой вот рюкзачина здоровый, классный качественный рюкзак, дает в Дубае. Да, в связи с пандемией все супер серьезно, регистрироваться нужно специально, чтобы было как можно меньше народу. В общем, пандемия внесла свои коррективы. чем мы осматриваем сейчас, где начинается плавательный этап, где он переходит в транзитку. Транзитка прямо за нами, вон там. Плавание будет в один круг. Начинаться оно будет вон там, и по желтым буйкам, вот так вот, надеюсь, будет видно на видео, вот там они заканчиваются, и вот там мы забегаем на белый этап Вот так вот, как-то так, все мои слова. На самом деле, самое главное, я понял, как здесь вообще устроена логистика, какие переходы между плавательным, беговым этапом и велосипедом. Все очень просто, дорога одна и та же, просто она повторяется в обратном порядке. Все классно. У меня уже уши как у эльфа скоро будут из-за этой маски. Ставим байк в транзитку. Завтра гонка. вел в транзитке оставлен осталось разместить мешок после плавания я не знаю пока почему но красные мешки для бега все вешают на велосипед сейчас уточню он транзитка довольно большая я нашел свое место где я должен разместить мешок со шлемом с номером носками полотенцем и водой это будет первый мешок после плавания тот старт который обычно проходит в феврале, был перенесен на март. А что это означает, друзья? А это означает, что температура гораздо выше. И в день старта она была 35 градусов. Поэтому старт был очень-очень рано утром, в 6.30, буквально на рассвете, начинался плавательный этап. Сейчас мы отправляемся к месту старта. Еще, как вы видите, темно, и старт будет на самом рассвете. Остается каких-то 20 минут до старта, просто полное предвкушение спортивного праздника, честно говоря, даже немножко такой мандраж поймал сегодня, ну нормальный предстартовый, вот, и сейчас уже будем отправляться в ту зону, я занял место для пловцов 25-30 минут, постараюсь как раз в этом сегменте и выплыть, ух, все, с Богом! закончились можно сказать наконец-то потому что это было очень тяжело даже мне с учетом того что я просто болельщица жара 30 градусов находиться нужно постоянно в маске вот. так что все жду любимого Плавательный этап удался, я проплыл его примерно так, как ожидал, из 32 минут. Конечно, в идеале могло бы быть около 30, но э, я думаю, что мне нужно еще немного для этого потренироваться. Велоэтап. Все началось прекрасно до 30-го километра, когда первый раз меня вырвало. Почему-то это произошло, я не знаю, то ли из-за акклиматизации, может быть, съел что-то не то. И я понял, что гонка на максимум не удастся. В итоге велоэтап за 2.20, где я боролся с удорогами, потому что у меня организм не принимал солевые таблетки, не принимал гели, И я понял, что я буду бежать просто на своих силах на воде. Самое страшное началось после транзитки на беговой этап. Мне пришлось стоять около 20 секунд ждать когда у меня отпустит переднюю поверхность бедра для того чтобы судороги прошли и я смог бежать я понял, что впереди 21 километр и у меня совершенно не было представления как я сделаю эту дистанцию я хотел бежать по 340 я реально был на это готов но я понимал что без гелей без питания я не смогу просто этого сделать и побежал первые километры Немногим меньше из 4 минут. Далее сбросил этот темп 4.05, 4.06. И средний мой пейс в итоге оказался 4.10. за Забеговой этап. Меня хватило, я пробежал его на уровне панно. И я забегая за него только для того, чтобы физически просто мне хватило на всю дистанцию. Время, тем не менее, получилось неплохое. 4.28. Конечно, мне хотелось сделать где-то 4.15. в идеале может быть 4.10. Но тогда должны были сложиться... Все карты и все звезды в системе координат для того, чтобы это время у меня получилось. Оставим это на следующие старты. Ну а дальше нас ждал обычный пляжный отдых, море, солнце и немножко красного сухого. Еще денечек остался в Дубае. Мы просто наслаждаемся и загораем. Никакого спорта. Классная покладка.